Они видно, что они Если так, еще Этот парни Ленинградом его создали, а потом, когда Ленинград не так это вот Он был под Ленинградом. письмо, он под Ленинградом, они... что мы защищаем. Видно, там Этот вы девушка, так? Да. Это свитерскулаченный, если потом, потом вернулся да? да? да, Какими да, так вот да, снимать? Тебе нужно смотреть. Да. Маркевич Ну, это, это просто шей, репрессированный, а, Снять, а эти, но, репрессированный а. все равно. А это тоже отсидел 17 лет. Смотри, есть нужно свидетельство о рождении мамы. Мама принял Да, это не омрагия. Это у нас деревня, где ну, шла, нету, как это отца... отца нет, ну это не важно, то есть, братья она братья. фамилию меняла у нас да, была Маркевич на куличке. А потом у нас в когда он может сделать проще? А наш... был... когда в 80-м а наш... был... ну, вот. ну, а а я не расскажу Итак, у нас время, мы начинаем трансляцию. Сейчас в ближайшее время начнется сегодняшнее мероприятие. Игорь расскажет, как получить документы на репрессированных родственниках, чтобы узнать, кто был где расстрелян, где проводим. Здесь да. вот, интересно, ездили, можете да, потом мажутся, есть, гендации, да, посмотреть. Да, что да, Я буду вести трансляцию. Можно и так, и так попробовать. так давай я Понимаете, но они там не лежат. Вот один а за, что запросить? А а вот, а я я, я купил, вот... вот это будет. лучше. Вот и, это все лучше. Выбил поставил кладбище. Вот это другое дело. Отсюда взяла земли, завезла... Что такого года? Это люди я, все... все я... Запрашиваешь сведесное в угу. Один человек а один а Все остальные есть, да? А я могу спросить?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 дают готовый план и вы еще месяца не человек на месяц в человек у быстрее мне это появляется у тебя есть а я ты ты можешь, считать, это, ты можешь, ты можешь даже попробовать, знаешь что? как, да. свидетельство да. манила, просто приложить. Вот это другое я дело. дело. Я, я считаю, это, когда Знаете, я, я был да. в Германии. Они могут, конечно, попросить Но послательную Это моя работа куча всего, тогда еще раз. либо ты потратишь, Заходите. Лежат направо-налево, да, потратишь просто угу. направо, направо, на на чтобы получить справку о, о Думаю, что это за памятник? Памятник стоит. Либо ты понимаешь, как бы по старой подеющей фамилии мамы, но в средствах будет ждать месяц, а потом еще не не раз не направлять. А слышишь, что когда-нибудь приходят ответы? Они году. Ну, да. вот, я не справлялся. Как... Нет, они, не они, в... так... а, нет, они обычно потому что наши начали. Так, мы сразу ну, спросим, вот, согласны, вот. что ну, они. Это... Да? Это... да? Да? мы спросим это... людей А нас. На так уже идет стрим. Как говорится, я пошла. Потом... Хорошо, спросим. Спросим. И знают, пока не пока и за эту войну. Но они ставят. Я даже покажу захочешь? Так это они поставили, их там нет но они Тех, кто это это. почему я наверное, А у нас поставят возле клуба. Они, возле Стоит, стоит память. Mm -hmm. стоит был клуб, сейчас там уже все, там ничего не осталось. памяти конец стоит. Бойный совет. А. А почему именно Где-нибудь на входе. Mm -hmm. Даже в У нас это культура. Да, у нас это культура. Там уже на Можно? В поломали. Я пошел. не знаю. В х он профанувал можно подавать. Вот. Да, там документы на актеру э, и в принципе, в выплачивалась некая компенсация. Ну, <морее> там копейки, ну, а, Я веду, что это только, только Даша у меня такая, лишнюю картинку мемороза не пропадает. за это, а ну, пропускать что у нее <морее> мужик. Да, ему там не ездили на не что сказать. И он, когда пришел, и куда ты летишь, тебе это надо, и все, и все. Это я О, Саша, ты с документами. Нет, я узнал, что Саша. Esa... Мама будет? Мне давление поднялось, Я уже собрался привести, она что-то обаялась. Ну, потом с Тетей туда поговорите. А документы ты смотрел, да? Ну, дело в том, что там... Ну, это, через Тетей больше. Ну, может, через Тетей что сохранилась у нее. У так кипит в голове. А маму уже нет, нет ее. А фамилия другая. Я все уточняла. Здравствуйте. А что, будет? Ну вот надо смотреть, поставь если это записать, то самое... Что ж, Как Там нет то зато я а тут меня не буду. Так, мы да. еще ждем. Нам еще должен присоединиться новый товарищ. Новый человек, новый потомок, которого мы еще не знали, мы познакомились. Но он, в общем-то... Он знает завтрак, куда приезжает. Знаю, знает. Ведется видеосъемка. Внимальная трансляция. Есть какие-то возражения? Нам уже знаешь, ничего не Ну, я не знаю. А я знаю. Я Можем быть. посмотреть в следующий раз. Вот и говорит, что, что не писать тех, кто не тут захоронен. Что? Ре репрессирован, но не тут захоронен, который не писать. Я не знаю. Я своих обозначил, которые у меня погибли в лагерях. Просто табличку капитана. Ты, ты табличку поищу, это памятник стоять будет. Но тут этих людей. Не, можно тогда, может, Ой, Ладно, мы опять это говорит. обсудим. Опять так, говорить. у нас <с еще <с <с <с получается не дошел, и так потом, и так... Так, и тачки. не дошел так, Друзья, мои. Друзья мои, спасибо всем, что вы пришли, что вы активны, что вы интересуетесь. Я еще раз хочу представить, это Наташа. Наташа потомок репрессированных, но не из-за зорши а из Мозырщины. Вот благодаря тому, что вот недавно буквально Беларусский химический комитет, правозащитная организация, разработала памятку по тому, как обращаться в архивы, я это рассказал на Турбайе, Наташа связалась со мной, ну, в общем, стала задавать вопросы, Наташа пошла искать и... Из... Поиски, ну, Наташа сама сказать, поиски начинает давать… Да, просто, ты, да, Наташа в самом начале, но дальше вот смотрите, то есть мы сейчас ведем довольно-таки активную, провели довольно активную работу с Буляком у нас масса, вот в моем личном списке контактов порядка 45 человек родственников. Это, то, это при том, что у этих родственников еще там братья, сестры, тети, дяди, то есть список намного шире может быть… Ну, 45 человек – это те люди, которые уже каким-то образом либо нашлись, либо появились, либо уже сюда приехали. И самое интересное, что мы начинаем сейчас… Э, вот уже с написано много, сказано много. То, что я лично увидел, то, что я испытал на себе, да, документы. Вопрос главный – документы, как их получить. Я несколько раз обращался в Национальный архив, я обращался в КГБ. Вот Лариса ездила в КГБ, еще несколько человек ездили, да, мы ездили, нам читали на слух, мы говорили, все, до свидания, типа, мы вас ознакомили. Это было издевательство Далее на, на человека два листика анкеты И все. Это значит, это мы съездили в Витебск за свои деньги, вот. а благодаря тому, что БХК разработал памятку, вот мы сейчас начали, и не просто памятку, а шаблоны обращений, мы начали обращаться, и мы начали получать документы. Первым ну, я, естественно, пробировал, получил документы на прабабушку, про дедушку. Дальше Лариса говорит, а я сразу на пятерых напишу. Лариса. Написала, на пятерых? Да, ну, немножко расскажите, на кого вы написали? Я написала на троих братьев, на моего родного деда и два его брата, потом на другого деда и моего дяди. Его сына. У нас в семье вообще шесть репрессированных, и тетя еще, но она в Томск была сослана, и тут труднее. Они только сказали, что надо обращаться в Томский какой-то архив. Это можно сделать, но они деньги могут потребовать. А, ну это... да. а у них архивы, это государственные архивы, а это платные услуги. Не важно, что найдут или не найдут, а нет, если они находят, они говорят, мы нашли, а. есть справка, есть дело, можем прислать сто и столько. Ну, это, по крайней мере, я с Сырбовским. Ну, это вот они прислали на всех. 21 лиц, на пятерых. Тут и постановление, все. Постановили, что потом протокол допроса. Да, у нас говорили цель 20 допроса, постановление, На каждого так. Скажите, а места гибели указаны? Нет, они ничего, ну, которые были сосланы по конкретному... мы, мы... Вот который где-то расстрелян здесь. Ничего. Оно же по нему Я что не это... было. Я первый раз написала в КГБ в 90-м году. И они тогда послали мне, значит. Он был написан, в... бабушка, что получала этот свой видисвазнят, что он умер в местах заключения. Это в 42-го года, когда наши были разорваны. А потом в 90-м году, когда открыли камень, камень этот наказан камень, значит, потом я еще раз написала, нет, я первый раз тогда написала, вот, в архив тогда, и прислали, значит бумагу, там вот есть письмо, что-то со что мой дедушка расстрелян в городе Орша, место захоронения неизвестно. Вот туда уже написали. И дали новое свидетельство о рождении, ой, о смерти, что 1 октября 37 -го года расстрелян. А так было 10 октября 42 -го года, мы стали заключение от аппендицита. Потом, значит, в 17 году мы ездили с, Получилось почти в одно время, но мы тогда не знакомы апреле, были. Да? А я в январе, 18 июля, первый раз поехала. Но первый раз я написала на дело который с кулачем. Ну, как-то думаю, на одного не пришло. А потом приехала туда, и, значит, говорю, она сама сказала, а у вас тут много фамилий такой. Я говорю, вот я хочу вам написать еще, вот, ну, вот, не одного, а второго, третьего, четвертого, пятого. Она говорит, пишите сразу на все. Ну, и вот тогда я написала сразу на все, потом снова ездила, второй раз ездила туда. Ну, ну и вот теперь, значит, ну, этот вот, комитет, что написали благодаря Игорю, вот, он подсказал, вот написала письмо, 21 гис. прислали. То есть, еще раз это самое, вот вы писали на ваших родственников, конкретно, хотя бы хоть город Торша указания. Есть или, или, смерти. Или, или, или, смерти. Или, или, значит, двое выжили. Вы. двое выжили. Двое а выжили выжили. Значит, значит двое исчезли, где-то где-то исчезли. В общем, по десять лет исправительного да, туда. Еще я. Я. Все, неизвестно. Одного а, а а расстреляли моего родного Кто девчон. Погибли. А говорит, написано. То, Есть свидетельства смерти. Нас, те, кто погибли, у, у на всех э, написано город Руша. Один, один. один. А, один. один расстрелян в городе Орс. А, в отзывали, Два где-то на, на севере там, значит, один в Колыме был, но он вернулся, я высидел понят. 17 лет. Я, я, я понял, что говорили так. Да, один раскулачен был, а шестая тетя, она в Томск была сослана. можно я вам представлю? пришел Дима. Это Дима Островский. Вот про, тот парень, про которого я вам рассказал. Дима, ну, немножко сам про себя расскажи, почему ты сюда пришел. Ну, я вами папочку. Да, да, да. У Димы очень интересная история ты вообще. Из Орши, да? Дима из Орши. Дима Димы интересная история вообще получения документов в архиве. Которая история еще не закончена. Которая история еще не закончена. Причем Дима искал по 37-му, да, Дима? Да. а получил э, по 37 мы ничего не нашли ну, в общем, сейчас Дима сейчас сам расскажет а у меня есть, есть одно уточнение да, когда в прошлый раз написали дело арестованное да? он написан деду 40 лет а здесь написано 57 ну, там у них много разночтений была. ну, Такая да история ну, какая да, расстреляли 30 сезон, ложь, да. Ну, сам стал очень <связывая> ну, и сильнее никто ничего про нее не знал. Ну, то есть побавка молчала, только все дальше, и он был хорош. Ну, вот. ну, собственно, она не попала в лагеря, потому что на 37 года она была дырка. Там была ну, поправка в приказе, а то, что. Если дети есть, то люди в домах, то есть единственное, что не брали беременных. Поэтому вот ее способ. Вот это вот это то, что опубликовано мемориалом и во всех базовах. Ну, довольно... Да. То есть, ну такая довольно обширная информация, приговор, все это было. За какого год там информацию? Ну, в смысле. По состоянию какой год, что сделано, в происходили? происходило? седьмой год, тридцать Ну вот, то есть вот это вот то, что есть генеральная. Я почему-то не понимаю, как указание только на один арест, один расстрел, больше никаких репрессий тут нет, не видно, да? И номер дела есть в архиве каком Витебского? Да. Архив УКГБ Витебского. Да. Управления Витебского. Ну, соответственно, сделал запрос в архив, они подняли документы, сказали, что нашли приезжать. А приехал, там они приносят три дела. За 28-й, за 33-й и за 37-й вот это вот, частично сохранившиеся. То есть, получается, за 28-й был переход Советско-Польск, за... За 33-й агитация против советской власти, это вот из этого, вот, за 33-й год, основная часть документов, ну, которая, помогла дальше у нас, кто там был взрослым, то, что... Вот. А в 37-м, а, да, расстреляли, но там частично сохранившиеся дела. То есть, что самое интересное, то есть, а, у него было две жены, то есть, ну, получается, мой дед, это от его второй жены. А первая на тот момент умерла. В этом частично сохранившемся деле нет никакого адреса ее, ну, то есть там просто данные о том, что человека ну, фактически арестовали, и о том, что расстреляют. Это на ее Я жена? А на, на, на, самая, на вторую жену, ну, на пробавку uh -huh. получается, а, пришла а, поездка о То есть спрашивается, если в деле нет ничего, то есть... Откуда они узнали адрес, направили это, то есть реабилитация по всему миру. А так за 33-й год. Что было интересного тем материалом за 33-й? Да не... Так, это по такому вопросу. Угу. Это 33-го, да? Да. Это весь потом? Не-не-не, я вот не указывается, На 33-й год она была... Неважно. Что она? была белорусская 33-й год. А это сейчас я смотрю Островский, Вячеслав Адольфович. Да. Это за 33-е угу. Так, за 28 что-то было? За 28 й там, ну, такие вещи, которые даже я не стал XR копировать, ну, потому что, что, что вывод там, выводы, выводы. там вот, очень что-то несущественное, то есть, ну, такое... Ну да, ты. А, а что значит не стал ксеркопировать? Кто вообще ксеркопировал? Ксеркопировал отброю, как, Какой-то год был? О, Сейчас скажу. Даже мне уже отказали ксеркопировать. Анкета. Тут уже вот состав семьи? Есть. Это, то есть, это был пятнадцатый год? А, yes. то есть, у них ну, общая тенденция, архивы закрываются, как бы, с одной стороны. Дальше темно. Потому да. что национальный архив в 14 я запрашивал, получил справки развел про дедушку, прабабушку. А уже в 18-м мне сказали: дела: ну, как бы, сведения есть. Они, дела в архиве, идите туда. Никаких справок. <coughs> не положено вообще. У -у -у -у. И теперь, Дима, что дальше? У ну, дальше в архиве. Архив, архив Министерства обороны. Почему а. туда? Ну, рядом жителей Лондон был. Военно-трубовальный. прокуратура, да, белорусского военного округа. Соответственно, документы там. И созвонился, нашел, что, понял, Рашанского, то историка, который передавал документы, да? Там историка? Фами -фами фамилию, телефон, говорит. Бурбаковчик? Нет, нет, нет. Лютывский? Я не помню, уже надо смотреть. По поводу чего? В мемориал он предоставлял документы. мемориал? Это... А, Кузнецов. Кузнецов. Вот, там был указан Кузнецов и Кузнецов. общество Диареуш. Я созвонился там с одним из этих основателей этого Диареуша, который они помогали в эдукации данных. Они сказали, что возможно, что еще и в Минском будет архивик ВВБ, тоже часть дела. То само дело может быть с Раз, по пускам, по разным архивам. А почему Минский? Он, в он и в Минске там что-то сидел? Нет, ну, просто как бы, ну, Витебский архив, над Витебским архивом, более основное, это, ну, Мин, это Минск. Часть, это да? да. Туда, да? Ну, это просто часть. Ну, как бы, дело немножко рассыпали, по разным архивам. Я, я не, не знаю, стал. с он скорее всего, не связан но там не был идей в Не-не-не, по Куропаде там не Не сидел, не но не ничего. Ты уже направил запрос? Нет, еще, еще да. Ясно. Там еще вот у него э, сестра была, так. София Сляцкая. Так. У него был муж. Вот он там в деле описывает, что на мужа завезено дело, за что он не знаю. А по базу. базу? Я пробивал, да. Его три года исправил договор. В тридцать четвертом. В тридцать третьем. 30, а потом по, по, по базам не лемареала. А потом что-то не попадался? Потому а. что обычно те, кто проходил ну, да, несколько, да, несколько да. там, 27-е, 28-е, 33-е. В 37-м он уже гарантированно оказывался в кабуляках да. а в, в, в Куропатах ничего не смотрел. Ну, такого не нашел. Не смотрел. Ну, можно еще посмотреть. Может, умер в лагерях, то есть, как бы, ну, такое дело. Ясно. В общем, вот, смотрите, вот еще такая история. Человек обратился в архив, выяснилось, что человек гораздо, ну, то есть история развернулась гораздо шире, чем вообще рассчитывал. Потому что на вопрос, он, откуда мемориал взял данный, ну, по данным, которые в архиве, на 1937 год, то есть там невозможно установить ни национальность, то есть поляк, ни приговора нет. То есть, ну, вот этот документ, например, как с первый увидел, то есть там ордер об аресте и... Выписка о том, что приговор проведен в исполнении. Угу. Э, никаких ни протоколов допроса, ничего там не было. Есть, ну, просто что человек взял? Просто да. Все. Это вот основная часть, она взяла. Где она где-то а... ну, он где мемориал-то из <coughs> чего-то должен был взять данные. Ага. То есть часть документов где-то есть, просто при пол еще не нашел. Либо не, да, либо, ну, либо не показывают Либо не показывают Либо ректорировать... Скорее всего, когда когда еще был доступ свободный, и можно было свободно думать... Но он Кузнецова самое сказал, что по моим базам он не проходит. Он не не проходит. проходит? Не проходит. Он поднял свою базу. В Минске он особо нигде не фигурирует. Да? Нет, в Минске, в общем, это не в мейнске... Это база Кузнецова, которую база не сведения, которые мы сейчас пытаемся искать в открытых источниках в интернете это база Мемориал Мемориал это организация, которая возникла в конце 80-х на теме вот массовых регрессий. они аккумулировали информацию они потом это выложили в интернет сделали специальные сайты и в общем-то, та база, которая попала в Мемориал, она сейчас в нескольких организациях идентична если только люди не добавляют собственные истории вот. И э, по, по рассказам историка Кузнецова, он занимался как раз темой репрессий. В конце 80-х, в начале 90-х ему эту базу, как-то тихонечко часть базы слили. Он им передал мемориалы, вот, и вот ей сейчас все пользуются. Ну, если интересно, я могу рассказать про количество вообще репрессированных в Беларуси, которые вот фигурируют цифры, порядок цифр. Да, расскажите. Есть какие-то еще вопросы к Диме? Причем Дима, видите, он Дима сами ищет. Как бы, Дима пришел уже к нам, уже с готовой стороны. Я зашел. Я почему про Бузнецова э, говорю? Потому что я знаю, что про Бузнецов, это сам из Минска. Это, это, это никак не связано с Минском. из Минска. Ему дали общую базу, и он как бы темой этим занимается. Он даже, поэтому... Напоминаю списком, там, ничего. Вот это, да, вот это действительно очень интересно. Получается. Тем более, что дело есть, материалы есть. Я не вносил базы, вот то, что я говорил, данные, вот эти проездные. Ну, просто есть смысл дополнять базу, чтобы. Нет, я еще. Ну, может, потом поможет договор. А, сегодня мы как раз как собрались, чтобы обсудить. То есть у нас уже есть, у некоторых есть определенный опыт получения документов. Я могу рассказать немножко про свой. Я уже, наверное, рассказывал. Я вообще начал первые документы, я получил еще в 2015 году из российского. Это был очень большой объем. Я несколько раз запрашивал ну, я в базе мемориала в открытых источниках нашел упоминание, что родной брат моей прабабушки был дважды репрессирован. Больше расстрелян в 1937 седьмом и в 1934-м был арестован, дал, получил три года. И он дважды как бы вот фигурировал в базе. По, по обоим случаям реабилитирован. Но в одном случае было написано, что <coughs> источник вот за 34 год источник сведений о -4, об аресте 34 это база э, Свердловской книга памяти я написал Свердловский архив и буквально они сказали, это стоит денег я заплатил, но оно того стоило вот я вам показывал, помните толстые дела это вот то, что я получил Еще я получил историю семьи за, начиная с 19-го года до 59 причем, когда расстреливались, куда, вернее, это не так, когда первый раз были попытки арестовывать, это вообще 19 но там обошлось. Потом 27-й, троих арестовали за шпионаж, не доказали, ничего отпустили. 30 раскулачивание ссылка в Котлас, причем несколько семей, они уехали, ну как бы туда выехали весной, судя по всему. Пытались бежать. Прапрадед, которому было уже тогда 72 года, они построили плод, утонул. А сын с матерью, с двоюродным братом и его матерью, они убежали в Москву. Родственники их там прикрыли. В 1931 нашли ОГПУ, отправили на Урал. На Урале в 1934-м, помните, Кирова когда убили, началась очередная волна. Одному дали три года. Потом он каким-то образом оказался в Орше. его не здесь. Он сказал, он назвал, он, у меня есть список, э, вернее, протокол допроса Антона Таменского. Я насчитал в этом списке из того архива. 36 имен, включая 3 фамилии НКВД сотрудника, 12 человек я пробил по, спи, по базе данных, расстреляны. 6 человек помимо расстрелов были еще репрессированы, но про остальных я ничего не нашел. То есть 18 человек из... 36, ну, даже 33, и И сколько я посчитал, 9, где-то расстреляно больше. Может быть, даже больше. Даже больше, да, потому что вот еще там у меня всплыли фамилии, такой Тельтов был, врач у него, упоминания разные были. Вот, короче, это был 15-й год. Потом я начал пытаться переписываться с архивом КГБ, и вот у меня была история, как с Ларисой я приехал, мне прочитали через стол, фамилии, естественно, не называли, дали два листика копий, и я уехал такой, и не, я не понял, это меня ознакомили или не ознакомили, записывать видео-аудио нельзя. То, что он на, на бумажке написал, то, он то написал. А потом? Да, а потом вот э, в Белорусском хеннистическом комитете я говорю, Друзья, ну помогите, у людей есть запрос, потому что я вижу, мало у кого есть документы. И Гарри Петрович Поганяйло, мощный такой юрист, адвокат с многолетним стажем. Он говорит, да, я, ну, разработал памятку. Кто такие репрессированные, какие виды репрессий, где какая информация по архивам находится. Ну, я могу сделать презентацию, если интересно. Если не интересно, я просто могу рассказать. И самое главное, что он сделал образцы запросов. И уже на основании этих образцов запросов мы уже начали получать, никуда не выезжая, начали получать дела. Первый раз я получил дела, остаток дел, вернее, на прадедушку, прабабушку. А дальше я решил пойти, ну раз Лариса попробовала на пятерых, я решил направить материалы на, еще на четверых родственников. Они у меня фигурировали в протоколе допроса. У них они тоже есть. То есть, как бы, степь, ну, растут, подтверждается. И, что самое интересное, они вот прислали четыре дела. Вот они у меня. В принципе, дела очень типичные. Ничего особенного. Люди говорят, что они сотрудничали с польской разведкой. Причем, если, например, вот Антон Каменский, главный фигурант дела, и двоюродная сестра Александра Леховича, они как бы Создатели шпионской сети тут по Орше И на них много То, Вот, например, Анна Ракова Это двоюродная сестра бабушки. Она такое ощущение Считает, что по такому запросу Она вообще не, что, что называется, не ухом, не рыбом вообще. Не, не Гутен -Морган. Не, не Гутен да Была шпионкой? Была Кто тебя вовлек? Антон Каменский Какие сведения? А, как попали? Даже нет Кто тебя вовлек? Пришел ночью человек, сказал, назвал фамилию, сказал, будешь на наш пионить? Я сказал, он буду. Значит так, какие-то сведения должен, должна представить. Поняла, поняла. Через три года он опять пришел, а как фамилия, не помню. Как выглядел, не помню. Что сказал, то же самое сказал, что в прошлый раз ты согласилась, я согласилась, дала, дала. Ну, то есть, понятно, что человек вообще был ни за что. А есть интересные другие протоколы, когда читаешь, ну, не можешь понять, это ложь или правда вот, например, Антон Каменский у него развернутый протокол допроса много имен, много деталей вплоть до того, что э, он ездил от двоюродной сестры в Москву передавал пакет что в пакете непонятно ну, что в пакете, кто его знает ну, шпионские сведения они написали ну, какие шпионские сведения непонятно что деньги передавали трое братьев были в войске полсков Деньги передавали 60 рублей на пиджак. Раз. Деньги передавали репрессированной матери, которая находилась в Котласе по ссылке. Ну как бы и что? Сегодня деньги из-за границы поступают. И что? Ну то есть понимаете, да? То есть я к чему? Что вот тому, что там написано, надо очень, к этому очень аккуратно скептически относиться. Но... Чтобы, на что бы я хотел еще обратить внимание В этих материалах они вроде такие пустые вот, Лариса посмотрела Я посмотрел Не сильно много тут информации Но есть некоторые детали Есть детали про родственников Про детей, жены, даты рождения там, Состав семьи Где, когда учился, где, когда родился Где работал до революции, после революции Тоже немного Ну Например, вот жена, Ева, 12 год, дочь а, на три года. Ну как бы, то, Поскольку я занимаюсь генеалогией, вот эти детали я все время добавляю. И истории от моих родственников постоянно расширяются. А, вот про фамилии, которые я сказал, да, что поначалу из протокола допроса Антона Каменского, поначалу я прошерстил всех родных. Ну, это первый вопрос был. Потом я думаю, а что же с остальными стало? Стал? Даже где он говорит, что вот я работал в 1936 году на Донбассе, на фидерной электростанции, мы готовили теракт. Почему теракт не состоялся? Ну, не знаю, не получилось. Ну, как бы готовили, но не получилось. А с кем готовили? Вот такие-то такие. -таки. Эти фамилии, ну, то есть, он называет фамилии, этих эти фамилии я не нашел в базе. Непонятно, были эти люди, не были. Но вот некоторые люди по Орши, они действительно прошли а, расстреляны. Возможно, были просто групповые дела. Кого еще знаешь? Васю, Петю, Сашу. Так, Васю, Петю, Саша сюда. Васю, Петя, Саша. Собирали сведения про Красную Армию? Собирали. Собирали. вот Это вот в протоколах и допросах. Вот что самое главное? Что собирали? Какую информацию? Вменяли. Про расположение войск Революционной Красной Армии. Про настроение в колхозах. Про количество раскулаченных. Ну и если вот строился комбинат, моему прадеду, какое оборудование поступало, какое время, откуда, ну вот, вот так. И такое ощущение, что это просто им вкладывали в густа, потому что вот двоюродная сестра говорит, Антон Каменский мне давал такую информацию, Антон Каменский говорит, я давал другую информацию. Ну как бы, ну. Не А тогда суда не было, поэтому стыковать не нужно было. Там пытки, все что хочешь скажешь. Вот, собственно... Вот такие вот дела. Поэтому давайте попробуем. Вот те еще, кто не обратился. Светили были хорошие. Или одна что-то не спрошала? Из архива она нас не запрашивала. Не запрашивала? Да, это фамилия. доказать не У мамы нет свидетельства о браке, а у нее фамилия другая. Поэтому расчет моим на тебя. Причем не только у тебя, у Дины и у Николая Варкевича. А он, тут еще... ну, он же родственник, тоже. Он родственник такой же, как и моя мама, пускай две почему... Не-не-не, он не просил, мне Дина просила. У нее не, не хватает документов от Зинаида. Поэтому... Просто Коля никуда, самый, немного об Азина обращалась. Мы ну, это ну, я решу, да, вы решите там, но... кому что надо, но просто Дина просила убедительно, чтобы я помог запросить Простите. ваши документы. Здесь да, поэтому смотрите, с ростом какая штука. Анатолий, вот, если встанет вопрос, первое, куда нужно идти, это ЗАГС, запросы писать, ЗАГС, вот он через дорогу, а у вас, это не вак, нет, смотрите, в За, ЗАГС идете по месту жительства, вот через дорогу ЗАГС, приходите туда, говорите, мне нужно, что нам не хватает на папу, да, справка э, о рождении моего папы, у них есть специальный бланк, вы его заполняете, это бесплатно. И в течение, я получил первые ответ, и там через две недели. Извините, документов нет. Ну, такой, да, тут погорело. А, если нет дальше документов, а они нужны и КГБ требует, да, а можно через суд. раствор, что я, вот это мой дед, а это я. Мы, ну, что это мой дед. Суды такое рассматривают, образцы исковых заявлений в судах тоже есть вопрос дальше, куда обращаться но ну, я бы попробовал направить документы в центральный архив как бы, и в национальный архив национальный архив мы это можем ну, даже можем давайте так и сделаем. то есть смотрите, ЗАГС и национальный архив скажем так. так, не будем говорить. окей, ну давайте так, по порядку по порядку да. Да. на связи да. мы сидим да у нас еще вот Нюка ну что у Люды так само репрессированный дед, я в брат, так. Ну, вот расскажи-ка, ли вам. Ну, это мало что анекдот такие. Пользуйся а Я вот так выгляжу. По Давеце он потратил у него память. Аршансту книгу. Там ведется репетированный. Арестованный а, в листопаде, а, Осужденный, по-моему, в конце снежня 1932 -го года. Видос Яковлевич Коптик. Селеднина Однособник в леске Аршанского район. района. Отримал три года поправчих лагеров за групповую антисоветскую деятельность. Разом с ним загремел его не брат Степан. И той отримал пять годов высылки с семьей. Деду предосудали три года поправчих про причем, что таково, у семьи про это мучали, как рыба в да, Бо тогда писали в анкетах после войны, был ли, были ли среди родственников репрессированы, находились ли на, на оккупированы. И они отступили, а вы виноваты, что вы потрапили под оккупацию. Mm -hmm. Так, вы танцуете справа. Значит, и они все молчали а об бро... э, тетка Даша, когда поступала в медучилище в Минске, она написала, что не, не было. -то, то, есть, то есть брехала, и ей это проехало. Когда только она написала, что дед, что батька Федос сидел в, в, в турме в 1933 году, что бы она поступила, она вот, в училище. Это максимум, что это ФЗУ. Побрышна заводская и Все, это, это уже планка была верхняя. Это что? Это что? Не, не репрессии? Это что? Не террор? Это Сталин уже давно на этом свете. Ну ладно. А это был что? 33 год. Это тогда, когда, я нагадаю, когда кто забыл, когда на, на Украине... Почали от Голду есть людей, людоедство был. у Орша, правда, людей еще не ели, но тоже отшивалось Когда дозволили из-под баба запрыгла к коня и поехала, он сидел тут, укажет, что у нас не было структуры ГУЛАГа, он сидел в Оршанской турме. Разом с Дим по, по этой же справе загремело еще четыре человека. А как загремели? Приехал в листопаде, по-моему, коллегу арестовали. Опера полноважная, взорше. Бабина с дедом хата была самая большая усилищая. Собрали исход. Давайте организовать колхоз и ногам на стол. Кто будет записываться? И всех дед на дед. А дед был заслужен, воевал в Першую светлую войну, разговаривал с Лениным, что ему у результате вырвало житие. А дед говорит, а мы вот поглядем, как у вас справы пойдет тех, кто запишется в Калгаз. А мы тогда, когда доброе, мы тогда тоже запишем. Ну что, он тогда на год назад, и, и, и, а день приедет, пришла ночью крытая машина, и деда, и еще четверых, которые там на этом сходе были пометили Всем 2-3 годы, я, Широ, бра брату деда пять годов высел Всем групповым советской деятельности Деда, когда дозволили спотканье в Оршанской турме. Это уже было конец зимы 33-го, в типа, весны 30, 33 года И она приехала на спотканье а их не кормили, не холец? Они мёрзли от а мух. У тридцать третьего. Я боюсь я помолиться, но у, у книги у никаких позначений не яких, по а я по по роспятых, у, с у третьих четвертых круг поселишь. Мне сказали, что с тех четверых еще, которые сели с детом, никто назад не пришел. И мы, когда копали это коллегиум, когда прокладывали в 7-8 годах коммуникации, да вот, да, да, да, даже нашли это похование на рогу, вось, Ленина и Замковой. И как раз перерезали этот котлован, где это не глубокие могилки, могилки такие, метр где-то от, от поверхности земли. И все у лежат ночь один, черп, на вот с повязкой такой, с белорусским, для человека я его сфотографировал. Баба есть... их поглядела, что он уже не ходит от голоду. Его подручки вывели с камеры и посадили. На споткание на боже мой, он уже тут помнит. Она на коня, назад, усилища. хотели эту записку Ленина. А оказывается, что Ленина я ему написал не то в, 17 в конце 17-го, не то в 18-м записку, как была справа. Дед у Первую Сосветную войну у 16-м воде. это первое уживание немцев от ротных газов на усходнем фронте, Потерпел под газовую атаку у Галиции немцев и один за свой рот и оставший живой. Когда пошел, жёлто-калиевый, этой хлора, этой газ. И начал заполнять окоп. где оказался разумный. Все остальные начали затихаться, а он что? Он сорвал сапог, вот с ноги сорвал, разметал пардон за подорбянность обматывал ее и обмотал вот такого нос и рот, и только ты остался живым, все и рот. Но от отрывал, конечно, отручение, легкие одышка это так до смерти осталась. После этого газовой атаки он потратил в шпиталь, в Петроград. После вылечения, его уже на фронт не послали, уходим, до не строевой написали тоже покинули у таловым террасским гарнизоне а там и как раз началась эта заваруха конец 17-го года Перворот. и он вот с Лениным разы два три баба казало вот так и как я с вами неделю сидел и болакал и Ленин ему написал записку коптику Федосу Яковлевичу Предъявителю всего Всем органам советской власти на местах оказывает всемирную поддержку и содействие. И роспись «Петроград» не то конец 17 а не то початок 1918 года Ульянова Записки не заховалось, а нет? Записка не заховалась. У 1943 году, когда подкатил фронт и стал у Дубровинском районе, тут начали немецкие участки размещаться. Хату сняли немцы, бабу с семьей выселили у хлеба и пуню и улазим, что там было. Баба спалила эту записку, боялся, что немцы прочитают, чтобы Кап чего еще не было за этой записки, во дворок. И на баба эту записку на коня назад, тогда это что назывался НКВД, Ашанский отдел ОГПУ, Объединенного государственного Политуправления. И им на стол. Во, глядите, кого вы посадили. Явно прочитали, разобрались, спужались, а яким належать. На завтра деда выпустили. Во, откуда вы ведете? Но yeah, no, yeah, я уже медиа расповедал И да, и копим еще не нагорело за это доблестным чекистом нашим, накладную на эти харчовый склад тормать бочку серьезно. Вот так он вырвался от смерти. Дед помер. Дед помер в 1953 третьем году своей, своей смертью, как раз угод. Такие истории нужно учить, таких Скажи, а ты когда почему заниматься чемпионами и Мне просто так подкатило, что называется склалось. еще, тогда еще это была блика. Дова. Не забывайте, что это еще был СССР Я был журналистом «Овшанской газеты» Когда я пришел, я начал называться «Ленинский призыв» И там было несколько историй Ездил по району, я был в сильгас Где не жил, мне вот это Люди сами собой, э, что называется, начинают, э, когда заходишь в селянскую хату, садишься за стол, и они сами по себе начинают э, раскушиваться, не с кем еще поговорить, а тут приехал Малец Горододышев из газеты. Начинают всю правду матку резать, как оно было, и про войну, и про немцев, и про коллективизацию, и про Кобыляцкую гору, и про Могилевский лес. И мне некоторые истории сами собой потрапили в руку. Я это не пропускал все это тут же. Я веду методику. Вот нарождение, место нарождения, тогда это будет свечения. Они бабка баб бабцы сказала. Я тут же все это начал записывать и начал уже после уже сам разъезжать и распытывать. И вот так он накаплялся, что называется, вот такой материал, который практически умести ушел у это артикул все время Кромкочен и Кабаляцкая По-моему, 90-й пишет. 89-й. Я уже забыл. 89-й. 90-й, 90, 90. 90, 90. 90, 90. не 80, 80 да. Не 89-й. Я в 90-м только у Ленинский праздник пришел. Из моей подачи он почал называться Аршанской газета». Да. Так что, ось, вам такая байка да. про деда. Федосе. Да, бывает иногда чуть-чуть. Вот, так что, вот, спасибо ее канал за за интересную историю. Mm -hmm. Но э, для подтвержденного подтверждения, да, для обшукалки это свидетельство обшлюги. Батюшки отдавались. Да, я батюшку такие у меня моих батюшек. Что я у ног деда Федосовича ага, коптик. Это батька Александр Федосович, это uh -huh. а мать. Угу. Место нахождения деревни Селищи. ну что, попробуем? Ну давай. Что для этого требуется? Ну, я, я, я, я, я, давай, давайте, давайте так. Знову вернемся до усил. да. Кто готовы сейчас ну скеровать запыты? Стас, Марина. Ну, Игорь, слушай, а если сделать так, от Наташку, от внучки и от меня? Еще раз, от внучки. Ну, от а мамы зачем? и это самое. Будет какой-то или от знака? Они могут и на адрес. Да. Да. Нет, так я могу другой адрес указать, какая разница. В своей я не знаю, Марина вот. Можно попробовать, попробовать но... Ну, они в том деле в деле Что давали, когда обращались. Я пришла, она мне рассказала, что мы будем, в девяностом году писали, мы вам отвечали, что он, дедушка разделил. У них все-все там написано, кому кто дает. И сказали, а что мы давай, по обращались со сланцем. Мы у нас Златану есть. О, как же, Они мне не говорили ничего. Но они мне написали второй раз, когда я на бабушку и дедушку написала, Они говорят, анкету они арестованную учились. вы уже получили. поэтому. да. Я не просила, но мне тоже написали, что вы получили. А я вам сразу это написала. Кому нужна какая-то... Ну, то есть, э, с тех самого обращения... Стас, я тебе пришлю. Э -э, хорошо, сейчас я посмотрю, что у меня есть. Саша, что нужно, при... чтобы у вас процесс запустить? Ну, мы хотим Тусю привлечь. У меня фамилия Типякова. -то. то есть, как какого... Правильно, да. И ну, если она согласится, ну скорее всего, согласится, тогда в ЗАГС обратимся, чтобы дали утверждение, да? Э, о чем? Ну, что он является родственником ее. Смотри. Да, да. Действовать. Смотря, что есть у тети. Если тетя, э, твоя мама внучка. Да, да. То есть. А остаюсь твою родная сестра. Хорошо, то есть маме твоей нужно тогда. Ой, тете надо будет. Ее свидетельство о рождении, да. фамилия у нее сохранилась. сохранилась И по возможности свидетельство о рождении, я так понимаю, если это Тепляков, то папа ее. У -у -у. Де -де да, пап. свидетельство о рождении папы. Правильно? У -у -у. Ну да. Вот, ну вы с ней поговорите, если она будет готова, ну обращение я помогу составить. В смысле, я просто дам, оно уже как бы готово. Образец, да? Образец я дам. Ну тогда мне позвоню. Ты меня тогда держи в курсе? Uh -huh. Вот. Что еще с Анатолием мы решили, с Мариной мы решили, с Сашей. Дим, ты дальше ищешь? Uh -huh. а, и держи тогда нас тоже в курсе. Uh -huh. Ты есть в общем в нашем чате. Стас, ты когда можешь закинуть? Yeah, uh -huh. я, я буду смотреть по факту. Сейчас uh -huh. содомили. Там в принципе, я, ну например, Образие, вратите, просто, и, и, Игорь, ну если чуть ты знаешь, как ты с текущим делаем вопрос таблички затянул, просто с текущим делаем разобраться немножко и чтобы аккуратней ходить, взяться не в терапиях, как говорится. Окей, okay. я не буду тебя подгонять, Юрка, тогда я тебе дошлю с узора свороту, ты погляди, чего не хопая, доклади с посвящением. Не народжении, на, на, на, на а в шлюбе, там, а в так само. Вот. Слушайте, я что такое, вот есть некоторые идеи. Одну из идей выказу измите. Дим, расскажи, пожалуйста. Ну, смотри, твоя идея будет касаться большинства из тех, кто здесь находится. Поэтому так или иначе. Да, расскажите про универсальные методы, которые все могли бы использовать, вот зрители смотрят, да, независимо от того, в каком городе, то есть как повысить свои шансы, то есть как правильно обратиться, чтобы было больше шансов получить какой-то ответ, то есть что вообще делать? Может, я это тогда чуть позже расскажу, да, потому что у меня отдельная презентация была, а, -а, -а. а здесь уже люди либо в процессе, что долго рассказывать не надо, либо, либо очень особая ситуация, нужно с ней разбираться. Дима, Дима фотограф, Дима увлекается фотографией. Ну, да, Дима была выставка, персональная выставка в Орше. и с учетом того, что происходит на Кабу... не на Кобыляках, слава богу, а в Куропатах, к сожалению, да, вот со сносом крестов, с вот это вот по танца на костях, там непонятно что, Дима предложил идею, которая выходит, выводит нас за рамки вот материального мира, выводит нас в мир нематериальный, где нам ничего особо не... Особого вреда не нанесешь. Это сделать фотовыставку родственников репрессированных с фотографиями их предков. Правильно? А где да, такую да, выставку? Месте... Ну, расстрела... ну, ну, как бы... Всех не привезешь, к сожалению. Ну, И ну что по мере ну, уже сделали Мы Смотрите. делали, но у нас общее есть. Но у нас нету каждого. Смотрите, идея такая, что, во-первых, показать, что память сохраняется, память никуда не девается, память вообще сложно уничтожить, это вещь такая. Но можно как бы спрятать, потом И, достать. Но... И то, что сейчас происходит, мы по сути достаем спрятанную память, да? И показать людям, что мы помним, что эта тема никуда не ушла, что репрессии здесь действительно были. Мы, мы потомки во втором, в третьем поколении. Вот наши предки, вот мы. И какую-то небольшую историю, да, вот про репрессированную. И, с одной стороны, с другой стороны, попробовать замотивировать других людей обращаться в архивы за документами на их предках. Потому что ну, это, это все равно часть истории. В этих документах может быть более развернутая история семьи, может быть свернутая, там, как кому повезет. А если еще сильно повезет, то там могут быть и фотографии. Да. Лариса, вы же получали? Я отдали фотографию. Я отдали Только фотографию? Только ксерокопию. Но. Она ксерокопии плохая получается. Фотография. Может еще раз ну, нам? Фотографию они не отдадут, как она сказала. Почему? Фотографию мы не отдаем. Ну, а, делать. Делать. А, а если вот хотя бы, ксерокопию хотя, ксерокопию. хотя бы ее отсканировать ну, нормально, могли бы, на, например, отсканировать? На... Они могли бы, хотя вышло лучше, лучше, бы, чем сканкопия, но опять же э, захотят они это делать. Скан даже, ну, да, ну банальный бы, бытовой, бы, бы, это да, тоже уже было бы да, лучше. Что да, да. а потом распечатать ну, можно ну, было хорошо. на более, смотрите, у нас тут И здесь присутствующие. И здесь присутствующих у нас. Вот можно и сплохое сделать хорошее. Можно. Можно? Мы на работе делаем Да, Ну вот я там. Вот, Лариса, ну вот кстати, сделаем плохие хорошие. Ну вы видели, что я что-то говорит, я у них сделала. Понимаете, вот с этого, конечно, это... Всем, да. это, посмотрим, это посмотрим. Понимаете, а сделать мы чужого можем, человека, да. вот. с фотографии, с вот. фотографии, вот. что, что еще можно сделать? Так, ну, ну, я я друзья мои, вот как вам такая идея? В принципе, по -по это самое. Но Это, это вопрос к родственникам, потому что... У меня, например, в комнате ну, вопрос к тем, у кого есть фотографии. Фотографии есть у Саши, у Марины, у Ларисы, у меня. Юрк, у тебя есть? Нет, одна фотография. Вот. Ну, нам же тоже подходит такая история, правильно? У тебя тоже есть. У тебя нет. А можем ли мы сделать такую, во-первых, фотосессию, во-вторых, фотовыставку? Как вы Поучаствовали бы? Почему? Ну, вот, вот, ну, пофотографироваться с фотографиями деда. Идея. А потом просто подумали бы, во-первых, где эту фотовыставку разместить. Я Ну, для начала, Дим, как ты думаешь? Можно вот, ну, просто прийти в коллегию, ну, вот, в галерея, в да, просто пишется заявление о том, что я такой-то такой, такой прошу, а не представлю. И они дадут. Это, все, это, все, это все бесплатно. Ну, то есть, насчет толкости этой темы Не дадут, поверь. Ну, это я проверю тогда, когда я проверю, А пока мы не проверили, мы не знаем. Ну, вот, мы вот Смотря не знаю. Давайте так. Давайте не будем гадать и давать прогнозы, которые мы не знаем, как они сбудутся Вопрос. сбудутся. Вопрос такой будем. да, будем или не будем? Ну, вы конкретно будете, чтобы можно было понимать, кто готов. Да, Частливый. будет просто мне интересный результат. Ну, а не попробовала. А результат, узнаешь. результат да, сама да. выставка. Вот это и есть результат. Есть... Это понятно, мне просто интересно даже вот ее не будет, это правда, не будет, мне просто интересно, что она пишет, почему нет. Пошлют, ладно, весело пойдем. Смотри, смотри. Давайте говорим. Время изменилось. Как бы там ни было, но. но вот там я читал в наших публикациях этих, дружеских, там навалились даже были на Игоря, что кому это надо. Знаете, памятник надо, полякам надо. Нету родственников, наш надо ставить нам. А, там вы по-разному вайбере? Да, вайбере, вайбере. Понимаете, это память. Жили люди. Жили-были. И надо делать. Но мы к этому вернемся. Скажешь, чуть-чуть, может, попозже, покуда вот вляжется с хрупатами. А надо делать. Просто, может быть, там трошку покультурить это все. Может быть, как-то расставить эти памятники, да, что уже и Лариса хочет поставить, и я буду добавлять. У Игоря целый список не дал. Я еще одну столу буду ставить там. всех деревенских. Кто больше раз? Если... Ну, завтра Помогу пойдем на, эти... на субботник. Немного в память просто. Мы, звонили, что... мы завтра об этом поговорим. Я думаю, если что-то требовалось говорить, чем можем, то поможем. Это, это... Надо просто везать, что, где, где коллега, что, в общем, что. В общем, я так понял, собить. по поводу выставки, сильных возражений нет и в общем будем тогда как только мы поймем что мы готовы Дима готов что фотографии нормаль, нормальные в том нужном размере есть мы еще продумаем концепцию и по поводу размещения Марин если больше нам не дадут Ош не последний город Беларуси Витик спойдите там у них другая выставка там хайсы щерепками уже когда копали, уже выворачивали трупы, ну, останки людей. Видимо, то есть там более, более жесткие фотографии. У нас как бы такие, мы про память. А у них про то, что вот, вот черепа. С... А они это уже сделали, пока собираются? Не знаю, возможно, делали. Понимаете, мы будем говорить так, это память и наших руководителей. Что, у них не было репрессирования? Понимаете, дело в том, что сидеть как зайцы, и молчать, и дуть под какую-то дудку. Правда, правда. Пускай они ответят за моего деда. Все во власти остались те же. Будем говорить так. Кто пришел во власть? Они теперь сидят в президеумах, они теперь ветераны и участники, они теперь больше всех берут их лодку. Мы победили. А те воевали, вы суки. Вы сидели вы Но главное, что сказал, что им нечего стыдиться. Мне кажется, это дополнение это самое. Коли у кого-то будет очень много родственников да? держать. Не хватит рук. У меня не, не хватает, не хватает у рук. У меня родственников перебили. Ну, вот это, это такая ситуация. Коли треба, могу пройти по Потримать ну, я, я ну, не, ну, Меня не маникова, но коли надо кали Подержать, только Скажите, где, коли, чего Домоемся к кали Подержать, только скажите, где, коли Чего, домоемся Могу пройти, по потремать Ну, чтоб просто Спасибо. обозначили там, Опять, что, опять что... же, я тут даже Ваша фотография не сохранилась, так что Ну, не, ну глядите в общем, за... кого Есть. Мое дело предложить Дим, а нам нужны обязательно фотографии если у кого -то Нет, много, то давайте. А? Это все обсуждаем. То есть может, можно даже вот смотри. Вот. Вот. Это как бы дело предко. Ну, а тоже. не важно, там тоненькие вот. я вообще посмотрела, что Но очень четко скажите, сделано. Это вообще. Да. Скажем, где это... Или убили... Нет, вообще в это центральном может, архиве. Может, для начала туда надо национальный архив. архив. Анатолий, мы тогда с вами посмотрим. Давайте я буду помогать. Найти... Да, мы это будем делать в любом случае. И смотрите, еще есть одна идея. Предложил Вадим Филиппович. Мы его, к сожалению, пока еще не видели. Я его только вот недавно с ним познакомился. Он один из потомков. Там крест его стоит. Позже он привезет еще родственников, которых он начал пробивать в соседней деревне. Дело получил из центрального архива. Там еще фамилии. Короче, он, у него тоже пошло разворачиваться история целая. Вот, он предложил следующее, пройтись, ну, я уже говорил, Анатолий, пройтись по этому лесу, посмотреть, где какие, пометить просто ямы, провалы, вот эти земляные, чтобы когда-нибудь, нанести их на карту, чтобы когда-нибудь, когда возможно появится, либо желание посмотреть, что там, эксгумацию а провести, точно. либо просто со специальной аппаратурой просканировать почву, потому что там, люди там лежат, Анатолий, Конечно, Нет, он не... Нет, просто он пройти, не зафиксировать, сейчас. посчитать количество этих ян. Да. Но лес большой. Да. И мы он сейчас приезжает? прошли. Мы он с Наташей прошли, он лес большой. Он я не делаю ставку. Я Я его... да. а, а он... не Оказывается, оказывается, после войны они стали гонять туда солдат. Это лесу до войны после войны не было, не забывайте. Немцы выпили сервисы кругом на обороночное взбодование у mm -hmm. Дубровинском районе. Там 9 мм фронта стоял, линия исходного Абсолютно. И после войны это участка, что на Кабуляцкой горе стоит, и по, и по его эта зенитная участка, они гоняли туда, якобы, на учении солдат, и они покопали весь этот лес этими вот, э, учебными своими окопами, так что и он абсолютно весь перерытый. И это учебные окопы, и там литерально для этого пам памятного знака, где мы собираемся, и они и начинают. То есть по факту ямы, найденная нами не означает ничего. То, стены одно слово. Да, это арабы да, да. с, да. с хитрым прицелом Типа, под этой маркой рабили экзегумацию этих могил. Более докладное да я вам могу показать. Это другое питание. на мы вот завтра. У кого будет час ожидания, можно сесть на машинку, подъехать на Майлевску. Я вам покажу. Раскопанные могилы, расстрельные. И как раз в 1932 году по, по правому боку, а сразу за бензозаправкой, начали расстреливать этих свитеров и всех этих связанных с культом там, там и протестантских там и ксензов, всех поквалили без разбора. И там были могилки, конкретно я их бачу. Теперь уже этих могил не мат, только раскопанные ямы квадратные. Они, причем они их раскопали, все это вынули, и, и закопывать не стали, так и покидали. Да-да-да, я помню, мы с тобой как раз допустим, в субботник в в ходили. я могу конкретно сказать, допустим, одна вот такая яма, я даже очень хорошо а -а -а. помню, когда мы с тобой выходили, помнишь, что это конечно было на другой стороне? И мы с тобой это вот одна такая ямка. Да, на, сами, а, а, подожди, а там, там, там. алети есть? Одна яма ровно да. через дорогу от знака Охша въездного. Мы вышли ровно к знаку и там ровно вот обочина и ровно на самой обочине. Это одна леса, я это у я веду все это раскопальные могилы. Когда почел Россия эта будомля и микрорайон стал съедать этот лес, ны почили, стали. Прибирать следы своих злочинств. Пытание, куды вы вывозили по этих забитых людей, суки? Мы уже не знали, это уже конечно, это было спецоперация. Пытание, это требуется, это не важно на таких поляках. Это ями не позначать. Як, когда по кабалятам у... кабаляцкий лес у весь покопан этим окопанным, то Мигельевский лес абсолютно там не было никаких учений. И он не кранут. его можно обследовать. Есть... Я, я Казамильчаку пок... пропану... Ирк Казмирчак у нас тут такой... Как он там там, да, да, да, называется? Все, все это паперовое, что это все пригняете. Это... Я им укажу, вот конкретное справа, пиши проект, тебе поднимаются, обследовать, заработать с гугла, карту этого леса, разбить его на квадраты и обследовать по квадратам. Копать мы не имеем права, это они могут копать по потом что называется, с гуся вода. Позначить, мы видим, как, как выглядят кабаля, то есть по корупатах, это э, могильные ямы, и мы можем увидеть это подозренные провалы, все попадаем, в каждом квадрате. Не, он там некие маечки выпускает, никакой там наклеечки ферну. Это Смотри, трейбер... да? будем думать. Да. Слушайте, ну мне так понравится, что по-первых, у нас есть горбата первого... Может я еще там поразмовляем? Потому что может на конт завтра, а я уже без, <laughs> без вида. Вот завтра у кого будет час, и из подъехать туда, на Могилевскую и подбирать там это сметик или этих раскопанных могил 32 -го года. Давайте... Это, это проехал и я описал у этом артикуле крумкаченко Бляцкой горы. Я были, бачили вот эти могилы, когда шли вот жихары этих поддубцев уранницы на базар ушли, бачили там свечки на этих могилах. Тогда лес инший был, старый, высокий и далеко видно. Добра, тогда про это мы еще помыслим на кон завтра то, планую долучиться. У меня, возможно, не получится. Будут воду давать. Да, чем? У меня открыт. Я ага. понял. Окей. Температура А? Нас сезон работает. Ты не можешь? Я Я не не ну хорошо, у нас будет завтра немного. И меня не будет. Ну, у нас будет немного. Но смотрите, там, там листья, там ветки, Варимся. Варимся. кусты. Я думаю, справимся. Тем более что... грабли что можем... топор. да, да, больше ничего. Ну мы не топоры. метро идем, метро до Больше не грабли, а говорите самые рабочие ножи такие, которые в бокуют, понятно знака. Ну там травы я покуль нема, а да. пусть листья там валяются. Это, пляцовка это начинает зарастать травой, Ну покуль там нема, не башня не была, да, Наташа? Это может краху позднее она уже попашнее башню mm -hmm. или потеплее. Это весной не башня, это его летом приезд там. Летом был. да, летом зарастает, да. Доброе, тогда я пропоную все-таки горбатый давайте так. Я шерос Велики что пришли и будем свертаться. Я готов допомогать, потому что я разумею, что такое, что когда вертается частка истории своих пробков, это вернозначно не и неважно. Великий дякую, то Вам дякую. Калипи вы, тут бы ничего как-то не было. Не, знаешь что, если бы не ты, были бы какие-то единичные выкрики. Давайте чай поделим. Вообще, всех нас позанцев. не зашел ко мне на работу, я бы вообще не знал, где этот памятник стоит вот. Да, я же <поцентрология> зашел. Вы ну, понимаете, я случайно разговаривали. Хоть бы тогда был начальник КГБ у меня, я ему говорю, где, хоть бы это, войти памятник снял, чему не сказать, на он туда... именно Да, да, да, он же сюда, это самое, когда вот и ставили памятник, я узнала от этого. Пару войтичек положили, а нет, не нет, спасибо. Побегу, Все, завтра, завтра мы, давай. Давай. Давай. Давай. Ну, давай. давай. Ну, короче, давай. я уже там буду. <соцентр> мне да, да. Все, Завтра. Да, давай. Двенадцать. Двенадцать. еще просто... наверное, записка есть. на Это, количество. Очень хорошо. если будем слушать, будем Такая история с артефактом. А как какой что в музей, под стеночку. А Мне Я хочу забрать... Нет, записка, я а справа. Только Форма Они них рассказали, Это не то, что едут. Это для его просто свои данные. Что там? Паспорт. Возможно, заточите рассматривать если они могут я буду представлять, тоже Я запрошу, по Я Я запрашивал Если не то А ну а, было... что ж, вопросов, я так понимаю, ни у кого нет, поэтому мы, наверное, заканчиваем стрим. Подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайк, делать пост, и не забывайте про донат. Ссылка на донат в описании. Планы такие. Завтра, скорее всего, я поеду в Куропаты, я не не Там, знаю, буду ли я стрим, откуда это, ничего не А пройдут дома какой-то, который, сидит. Это худывалось, но все могу очень А это уже основание это Всем спасибо, стрим,